или дайте и так далее Я говорю нет нет я не занимаю не даю почему решение чужих проблем заставляет человека быть носителем этих проблем у меня нет долгов я решаю вопросы чужого человека у которого есть долги сам становлюсь должником все кармический долг этого человека переходит или часть его переходит на меня все зачем мне это надо